Важность ожидания и надежды. Это Привычки – это очень опасно. Пребывать в том, что ты есть. Так остается, вот люди что-то получили, и становятся деноминацией. Почему? Потому что они приходят и ожидают того Бога, который был вчера и третьего дня. А это смерть. Кто не собирает, тот расточает. Если ты дальше не идешь со мною, то ты против. Надо двигаться вперед. И так рождается следующий день, кто-то прорвался, и потом остались в этом. Они не ожидают нового. Очень важно, чтобы каждый из нас хранил то малое и прибыл в том малом, что есть, и ожидал большого. Вот это есть ожидание, надежда. Быть верным малом. И ожидать, что немощное больше, оно сильнее в этом мире. Любая женщина, она начинает с маленького маленькой клеточки. И ожидает, царей рожает женщины. Царство рожает, чреве. Но надо быть верным малым. В то, что тебе дано, храни его, соблюдай. Но если ты не будешь ожидать чего-то, то с этого малого ничего не получится. Если ты будешь ожидать, с малого маленькое, оно будет маленькое. Если ты будешь ожидать что-то средненькое, будет средненькое. Если ты будешь ожидать что-то большое, так, то по вере твоей будет. Но Бог никогда не даст сверх твоей веры, сверх твоего ожидания, Почему в той деноминации, в которой я был, Бог не крестит людей Духом Святым, рождает свыше, а не крестит? Почему? Потому что они ожидают. Это их потолок ожидания. Дальше все остальное, это когда-то было, это пророчество не надо, то не надо, языки не надо, ничего не надо. Это когда-то было. Это они не ожидают. У нас там в, в Калифорнии в Ридинге, кажется, из пробуждения. И что это? Я заметил одно выражение, мне врезалось. Они ожидали, они, Бог сказал, построили церковь, и они проповедовали все, и каждый день, и каждый день они делали, пребывали в том, что есть, и ожидали от Бога пробуждения, знаете, ожидали. Они были в том, что есть, написано, пребывай в том, что есть! Все! Ожидай! Ио пребывал в том, что есть. Я верю. Искупитель мой жив. Я праведный, отойдите все от меня. Все. Он не дал это семе поколебать. И ожидал. И это ожидание пришло. И они тоже, мы с женой так проповедуем, мы семя храним, поливаем ее, и ожидаем, что будет плод. Знаете, как? Ожидаем плод. И, говорит, однажды на собрании -то женщина то ли там что-то закричала, что-то там такое. А мы с женой, ну, наверное, это начало, Значит, это все. И Рвануло и рвануло, и это мировое пробуждение. В Рединге кажется. Это в Калифорнии. Это и... Вот так надо всегда что-то ожидать. Поэтому ожидание и правильное ожидание, вот почему я, Господи, боролся по плоти сильно эти вот три недели. Очень, я вот перерисую еще... Классно, вот это наше видение, оно посеяно, полито, но сейчас за нее нужно схватиться. Какое семя у нас есть, то, и то по, по нашему если, по вере вашей будет вам. Каждое там, дерево ну, рожает семя по роду своему. Если ты посеешь, такой род будет. Если ты хочешь что-то другое, тебе нужно другое семя. Тебе другое мышление нужно, другое какие-то рамки нужны. И тогда что-то это семя принесет тебе другое. Я много об этом проповедовал. Авраам говорит, а я бездетный. Какое семя? Бездетный. Что тебе ждет? Гроб. А, говорит, а когда я взял новые семьи, я отец народу. То это новые семьи принесло новые. Аминь. Поэтому вот то семя, видение, что мне Бог продиктовал. И я записал как-то ночью четыре пункта. Первый во Христе, какой мы семья сыны, одно с Богом, цари и священники. Вот наш сорт. Аминь. И не меньше. И если это сорт ношу, то Бог по сорту этому и сделает это. А если я у порога дома, так дальше, это если не пускай это лучше у порога дома, я буду драться, что пустили. Но, но, но там гулять не буду где-то. Я буду сюда, к порогу. А если Бог нам предлагает быть в недре отчим, то мы там должны быть. Второе, плод любви. И третий пункт третий – пункт это ученичество. А четвертый – Царство Божие в силе. Он мне предупреждает, я так бумажку потерял, потом дух напоминает, я все перерыл и нашел эту бумажку. А потом, как начал эту бумажку изучать, так, Боже мой, я чуть преступником не стал перед тобой, перед людьми. И вот это видение, какой мы сорт, в что мы должны вырасти, любовь, в чему мы должны научиться, новому образу жизни, по духу что мы в пустыне, что не в пустыне. И это самое есть хлеб, нет хлеба, есть вода, нет вода, есть Бог, есть все. Аминь. Он наш источник. И когда ты это научился этому, то ты пошел, вышел с Христос в пустыне в силе Духа Святого. И Бог в этом с великой радостью принимайте, когда попадаете в какие-то искушения, Бог чему-то учит, чтобы вы вышли с этой пустыни в силе. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, друзья, мы имеем это видение, но я сегодня хочу об этом говорить, как, как прибыть в этом видении, чтобы оно принесло плод. Аллилуйя! Это... Бог сказал, чтобы мы, нас, чтобы мы были накачаны, как в вере, знаете? В вере – это как бы солдат... Готовый. Он, когда солдат спит, он солдат, но он не вере. А когда он стоит, как часовой, вот тогда он готов отреагировать на любого врага. И вот Бог хочет, в Библии говорит, что будьте, как чесла ваши будет припоясаны, помните, будьте готовы для встречи Господина Своего. И вот сегодня Бог, вот что-то такое нас готовит, говорит, готов народ к пробуждению, готов, чтобы ожидали, готов, чтобы настраивали. Я сегодня говорю, Боже, ну как, ну, ну, ну расскажи мне, как это все дело. И вот одни вот эти темы Он дает нам, чтобы мы это дело притянули, чтобы оно не пропустило мимо, потому что те 120 человек, которые ожидали Пятидесятницы, так, они получили, а Дух Святой сошел на всю Вселенную. И сегодня Бог вот на любом месте может крестить любого дух человека духом, кто ожидает и жаждет. Вот поэтому мы должны, чтобы не на то, над чем мы трудились, молились, чтобы оно мимо нас не пролетело. И поэтому надо не по обыкновению приходить, а как Симеон каждый раз ожидал встречу со Христом. Уже за сто перевалилось, за сколько там, не знаю, сколько. а он все живет. Все, и ожидает. И пока не встретился, не пошел. Аминь. в любовь, смотрите, в вере, я хочу, чтобы просто Бог сказал сегодня, рассуждай, не проповедой а рассуждай. Потому что очень важно, чтобы, чтобы мозги заработали. Это в вере есть любовь, в вере есть три главные вещи. Ну вот новой вере в помидоры, в вере в огурцы, в вере в ребенка, в мальчика, в девушку. Есть три вещи. Первое семья. Должно быть зачатие по себе. Это главная точка. Написано, безосновательный ты человек, это самое. Почему? Если у тебя ты не беременна, нет основания ожидать ребенка. Если не посеял, нет основания чего-то. Основание – Христос, слово, правда? Нет другого основания. И где-то должно быть в сердце. Поэтому у нас четко должно быть это э, ожидание. зачатия. Это зачатие. Я, чтобы не возвращаться, сразу скажу. Взяли мешок, помню, картошки или там ведра, и пошли садить картошку. И вернулись с пустым мешком, с пустыми ведрами. Все, руки пустые. Значит, где картошка? Там. Если у тебя какая-то нужда или что-нибудь, ты идешь молиться туда до Бога, отдаешь ему э, это самое молитву, как ты должен вернуться после молитвы? Пустыми руками. Все, дело должно быть Богу передано. И я ставлю крести, говорю, все, я уже больше тебя не прошу. Семя посеяно. Аминь. Так везде, помидоры, огурцы, все так начинается, да? А вот Сара никак она не могла удержать семя, Это проблема была. Поэтому ожидает, и опять нету. Ожидает месяц, и опять а годы нету. Почему? Ожидает это, а без основания почему? Она не могла семя удержать. Это первое. Второе, это ожидание. Когда посеяли, ожидание. Ожидание – это, это надежда, э, надежда, ожидание или надежда, это вера, которая надежда – это вера в ожидании. Вера, она действует всегда, так? А когда ты посеял, действовал, что ты дальше? Ты веришь, но ты уже не можешь ничего действовать. Хоть сиди на грядке хоть не сиди, это роль не играет, да? Дальше ты ожидаешь, надеешься что Бог взрастит тебя. И вот эта надежда, она должна быть живая. Мы об этом чуть еще поговорим. так? И третье, надо ожидать до плодоношения, потому что Бог в Слове верный, Он бодрствует над своим Словом. Любое семя, помидора, или спасение, или крещение духом, или исцеление, в семени заложен плод. И Бог верный, бодрствует. Кто возделает это семья? огурцы получат огурцы, И исцеление получат Исцеление. Держи семя, и слава Богу, как его. Ничего даже не можешь сделать. Держи семя в сердце. И слава Богу. Господи, я свое дело делаю. 50. Держи, храню семя. А исцелить это твои 50. Поэтому ты святой. Ты не опозоришься, Господь. Я доверяю тебе. Вот так по детски. Хорошо. И... Хорошо. А по севе я уже говорил. Отдали, и должны, ведра пустые, мешки пустые, руки пустые, все. Давайте говорим что такое ожидание и надежда. Практически это одинаковые слова. Ожидание, например, это пребывание в состоянии нацеленности, так? В нацеленности внимания на предполагаемое будущее событие. То есть ожидание, я ожидаю, значит. Ну, ожидание такое, то есть я чего-то ожидаю. Вот иду сдавать экзамены, и ожидаю. а мама ожидает. Ну что там? Или студенты ждали, ждут оценок, там, ожидают. Вступила, не вступила. Да? Ожидание – это такая штука, что она может и положительная, и отрицательная. А вот надежда – это положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряжении ожидания, исполнения желаемое. И предвосходящая возможность его совершения. Тоже ожидание, надежда это положительное ожидание. Я ожидаю, когда я беременна, Жду, когда там повезут меня, знаете? Это я когда-то, то есть, надежда. ожидание это я сдаю экзамены, а не знаю, поступил, не поступил, понимаешь? Там два результата. А надежда-это окрашены положительными эмоциями. Да. Надежда, это я иду, я знаю, что как бы так это, я заберем, я знаю, я посел, я знаю, что будет результат. Это, это ожидание с уверенностью, понимаете? Оно больше библейское. Ожидание. Когда мы имеем дело с Богом, мы имеем дело с верным. Если мы что-то делаем, мы верующие не останемся в стаде. Поэтому мы ожидаем с надеждой. Надежда не постыжает. Аминь. Аминь. Да, слава Богу. Итак, разница ожидания – это бабка на двое дала. а надежда не постыдает. Тут уже бабка над не гадает. Она окрашена, я знаю, что надежда моя от Бога. Поэтому есть вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, это полнота. Хорошо, давайте возьмем два стиха. Прочитаем и будем рассуждать в основании проповеди. Давай, Исайя 40 глава. Исайя 40 глава. С 26 по 31 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил это. Кто выводит воинство их счетом, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает». Аминь. «Как же ты говоришь, Яков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто».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 Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляется и юноши, и ослабевает. И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа, ожидающие в других переводах написано, надеющиеся на Господа, обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Значит, смотрите, почему те кости засохли, в 37 глава, почему Потому что они оторвались от корня, который не изнемогает от Бога? Сколько может веточка сама что-то делать? Она утомляется, она засыхает. Поэтому первое, что нам нужно, чтобы принести плод, это быть подключенным одним концом вот этим, что-то, что такое возьму, а вот хорошие вещи есть. Вот этим, чтобы иметь этот плод, одним концом я должен или к земле, или, или к глазе прицеплен, правда? Тогда я не буду изнемогать. Я буду трудиться, даже если что-то меня при, припалит меня, да, присушит что-нибудь и что-нибудь, я говорю, Господи, и Он рассудась, или дождь, и я не изнемогу. Аминь. Обновлюсь в силе и опять будет процветание. Поэтому первая точка плодоношения, мы должны крепко держаться Бога. Ветка это лозы, это ну, любое дерево земли, а мы должны, как я показывал, рисовал корни, должны держаться Бога, крепко. Это история, это первое, так? Давайте еще один стих почитаем, Иакова. 1, 21 по 25 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемо Слово, могуще спасти души ваши». Дальше. «Будьте же исполнительными слова, а не слышательными только обманующие сами себя. Ибо кто слушает Слово, и не исполняя, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Аминь. Давайте над этим порассуждаем. Значит, смотрите, чтобы принести любой плод, так... Любовь, сразу, чтобы не терять время на Петра. Петр посмотрел на Христа. Это зеркало. Христос – это зеркало, это свет, это знание, как кто ты есть. Аминь. Когда любой мастер приходит к горчичнику, учителю, он смотрит на горчичника, этот горчечник есть образец. Любой мастер, хирург или так дальше, ученик, он приходит к мастеру, и тот мастер свет есть для него, знания есть для него, как вести себя. И это, или и ученик музыки, ученик чего-то, он смотрит на сна это, на учителя, так? и, это, и как учитель ему показал, он должен держать этот образ. И тогда у него будет плод. Аминь. И если вот Петр посмотрел на Христа, он увидел, что Христос – это храм Бога. Он говорит, Бог во мне, и вы – храм Бога. И он взял, это самое, я – храм Бога, посмотрел на Христа, и он увидел все. А ему какой плод был? Надо было дойти до Христа, а потом или вместе пойти, с Ним эти пусть гребут, а мы пойдем, так – или назад вернуться, я не знаю, какие там уже, какие в нем мечты были, но главное идти. Говорит, можно идти? Да. Он семя получил? Получил. Растворил? Растворил. А потом, пока семя принесет плод, я дойду до тот плод, ну, то, что я мечтаю, чтобы там со Христом встретиться там и пойти с Ним там на берег или по воде, а не плыть. Это, Чтобы этот плод иметь, есть время надежды. Надежда. И в этой надежде я должен держаться Бога внутри меня, семя корней, так это самое, и держаться, идти, пока не будет плод. И когда, Петр, и когда Петр держал эту картину, держал эту картину, он шел. Когда он оставил источник, его силы быстро изнемогли. И он упал. Это. и Здесь очень важный такой момент. Что вы знаете, в прошлый раз я говорил, мы можем ходить вокруг здания и исповедовать какие-то обетования. И мы говорим, кричать, что мы верим, и все. Но если нас вывести вокруг корабля на воде и сказать, давай походим <свят> в вере, <так? свят>, то придет реальность, верующими или не верующими. Поэтому Бог всегда нас закидывает в такие обстоятельства, как Авраама до 99 лет, или в пустыню загоняет. Загоняет нас в такие обстоятельства, чтобы нам некуда опереться ни на что на плоть. Что Павел говорит, мы к себе, приговорили к смерти, чтобы надеяться на Него, что Он спасет. Вот для этого все эти испытания, чтобы явился Бог, и мы принесли плод с Ним. И вот Но для того, чтобы принести плод, нужно это семья, и нужно держаться этого семени. И вот Сара, она никак не могла удержать семья. Hallelujah. Ну смотри, давайте разберем такое, вот разберем между точкой соприкосновения и плодом, вот между этой точкой, так, корнем, так, который вот корнем и плодом, есть ветка, так, и эта ветка, она должна иметь две точки, эта ветка, она должна крепко держаться Бога, источника, так, по плоти это земля, а в духовном мире это Бог, Царство Божье. И второе, она должна держаться вот это, начинаешь, держаться вот это, этой почечки, которая потом расцветет, а потом ну, зависть получится, а потом плод. Она должна держаться вот эти две точки. И вот эта вот ветка, которая держится за корень и за плод так, это называется, надо быть, пока плод появляется, надо быть в надежде. И надежда – это такое напряженное состояние, такое, ну, не то, что там такое, а это состояние живого, живой веры, надежда, это состояние надежды. Я вот это держусь в ветке и держусь вот этого семени, и я надеюсь, что когда я буду вот так пропускать эту благодать, так просто благодать – то через эту надежду, живую надежду, которая пропускает соки, пропускает питание, будет плод. Вот когда Петр держался Бога в сердце своем так, и это самое держался, тогда соки шли и был плод. Шаги, шаги. А когда у него прекратилось так, когда у него прорвалось это, оторвался так, тогда у него прекратились соки. И это живая надежда, так? Она не работала. Потому что да, ты, вера, вера ⁇ это выйти и стать. Все сработало. А надежда ⁇ это дождаться, чтобы держаться Бога и держаться плода, чтобы было живое такое ну, действие. Но ну, это, Кеннена ⁇ это личный опыт. Но ну, вот как рассказать в состоянии Петра, что он был в вере и нету в вере. Понимаете? Это же внутреннее состояние. Ехал на велосипеде, потом собака, руль бросил, бабуху упал, перелом. А что бросил? Перепугался, бросил веру, знаешь? Ну, тут более понятно, да? А это надо внутренним человеком. Держать эту картину. Держать картину «я держу Бога, я верю так». И эта картина, она внутри. Иов, так, Иов, он не мог... У него было все против него, общество против него, так? Это дела против него, душа кипит, <смех> тело проказывает, так? Все против него, но он держал внутри картину и держал Бога, говорит, буду славить Бога. А когда мы славим Бога, он живет среди славословия. А когда мы прославим Бога, значит, над всем чтимым будет покров. У него была крепкая связь. Он ни одно дело не оторвал ее от Бога. Значит, корень держался, вот это хорошо работало, да? Дальше. Он надеялся, исповедовал, я знаю, искупитель мой жив. Надеялся. И чего ожидал? Он исцелит меня. У нее не было, у него была надежда, у него была вера, это вера в ожидании. А вот что ты можешь, какие веры, а надеюсь, А что ты будешь действовать? А ничего не можешь против проказа. Но что ты можешь... Ожидать, что я вот верю, это семя принесет плод исцеления. И вот многие люди, что, друзья, хочу именно на эту точку объяснить, потому что эта точка такая минус один к трем, один к, э, к четырем даже. Помните, к сеять, сеять одинаковые семья. Но есть четыре почвы разные. Вот отношения, вот отношения, вот кто хватал этой семьи и хранил в добром, чистом сердце и надеялся, то есть был в таком живом, бодрощущем положении, ожидал, что я держусь от Бога и на мечты держу картину плода. Вот когда ты держишь вот так, может у тебя по плоти не получается, может ты как мне в этом деле нравится самое больше Авраам. Так? Он сверх надежды поверил и прибыл в хвале, воздавал славу Богу. И на что не смотрел, он только видел картину. Он держал семя и видел картину. Он что, видел звезды, это, ночью звезды, это мои дети, тут днем песок, это мои дети. Он, то есть во всем видел детей, знаете, как влюбленные, и ничего не видел, только, только возлюбленные, так это все. Так и вот, ничего не видел, это, это такое было состояние надежды, знаете, живое. Он, он везде видел, то есть держался сюда, смотрит на песок, а там видит детей. Это смотрит на звезды в виде детей. То есть он, а детей нету, но было семя, которое он держался, исповедовал это, и надежде был. Надежда это живое, это, это вера в надежду. Это такая живая вера в ожидание. Но это ожидание, оно действенное, понимаете? Оно живое, оно не оно пребывающее в связи с Богом и с моей мечтой. Поэтому я имею мечту и быть верным в этом маленьком, а дальше держу большую картину, что Бог с этой мечты, с этой семени, которую я имею, Он принесет мне плоды за меня, за семью, за все. Поэтому я вам уже говорил, говорю в конце, приказал. Тетради имейте. Потому что 2 Авваку... глава, дайте, пожалуйста, Авакуму, вторая глава вторая глава, там написано, возьми, запиши это. Потом, кому он написал это? Людям. Это И отвечал мне Господь, сказал, запиши видение и начертай ясно на скрыжалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется». Не отменится. Поднепременно, смотри, если ты сеешь, садишь картошку или сеешь семья, или ожидаешь там э, беременности ребенка, оно, любое семья, оно обязательно будет это. Но физически просто чуть-чуть беременны не бывает, так? А вот в духовном мире надо духом видеть картину и держать это семью. Понимаете? Если ты едешь на машине, вот дети, дети, они живут чувствами. Они вот сегодня живут, у груди хорошо, нету, крик, о, опять, опять хорошо, вот и все. Если игрушка, хорошо, нету, забрали, крик. Увидел что-то, орел до тех пор, пока мама не даст. Все, там такое удовлетворение чувств. А взрослые люди, они живут мечтою. Они живут видением, они живут целью, и они месяц, пашу, там, год пашу, чтобы, чтобы, чтобы там, мебель купить или что-нибудь, да? они переступают через чувства, через боли, через все, они не живут чувствами, они живут чем-то и проносят это через месяц, зарплату получить, через год, это уже взрослая жизнь, она нечувственная. Она сверхчувств, она имеет какую-то цель, также И вот, друзья, я что говорю, мы повзрослели, так? И я ожидаю, что нам Бог, дальше вот учение нас вскормило, что нам Бог дать, чтобы мы что-то вцепились, так? И не отпустили. И ожидали, молились до тех пор, пока что-то не получим. Мы должны как церковь начать рожать, получать семя и рожать, получать семя и рожать. Я не знаю, что это было. Я когда приехал в Америку, ни языка, ничего. Я сказал, карту Америки и давай молиться, пророчествовать, пророчествовать на карту, пророчествовать на карту. Господи, ты сказал, говорю, Господи, в каждом штате церковь все, начинаю так действовать. И я молился, Бог, через два месяца мы открыли в Сакраменто, А потом пошли. А потом звонят люди оттуда. Значит, когда я так молился, вот возделал вот эту Америку, так, то, то я сижу там в кухне, кто-то жене звонит. А это жене звонит. Я говорю, ну, сегодня, ну, с кем-то разговаривать, она... А у меня что-то, тук-тук-тук-тук сейчас. Я говорю, с кем-то разговаривает, дай я с ним поговорю, с этим человеком. Это, говорю, ну, на, пастор хочет поговорить. А кто вы, а что-то? Да мы кто-никто, грубка, не знаем, куда пробиться, все, так дальше, вот вам, хотим быть студентом, все, и начала церковь. Другой думал, как я в Аляску? Это ж так, у меня же пока грин-карты нет, ничего, как я доберусь до Аляски? Это, опа, как-то связались, все... Там самолеты не требуют рынка <свят> на, на Аляску. И все, и там церковь, и там И так пошли тук-тук-тук-тук-тук, где-то 26 ячеек церквей. Так это, и пока эта катастрофа в Киеве не случилась, все шло отлично. Это... И так вот я приехал ни к ни языка, до сих пор ни, толком нет. Это ни языка, ничего, но вера, так? Она работает везде. И в Австралии, и в Америке, везде. Слово Божие, оно работает. Я испытал его. Поверь, сказать, вы не купите церковь, ничего. Надо же 2-3 года, чтобы была история, а потом придете в бан, покажете, вот что вы хорошие, платежеспособ, тогда вам дадут. Слушайте, на годовщину мы имели здание трехэтажное. Шесть комнат и два зала. Один на 400, где а другой на где-то 250, где вот, Каминный зал, там камин такой сделали. Это Бог всемогущий, понимаете? И я не живу по законам мира всего. Но я чувствую, что всему свое время есть. И вот какое-то время пришло, чтобы вот урожай, знаете, какой то и нашего урожая, что мы принесем Богу, так? Как лично человек каждый, поэтому я лично каждому говорю. И мы как церковь, чтобы не прозевали, как евреи, ждали тысячи лет Христа и пролетели мимо. И вот это ожидание, оно должно быть живым. Знаете, оно аж живым должно быть. Ожидание это такое, как вот эти секвои, там я вот, ну, что-то меня кто-то тронул и на Фейсбук выкинул. Секвои. Они сто, вон, то, упало одно дерево. так Я думаю, давай-ка я померию. И померил 96 шагов, а дальше еще такой конец обломанный. значит вот такое. Представьте, сколько там еще. Это больше 100 метров. Вот так как вы сидите, вот это такое дерево внизу карета внизу пролетает. Вот такое. Это огромные деревья такие. Огромные деревья, но все начинается с маленького семени. Аминь. Все заложено в семени. Но что пока выросло в духовном мире, кто-то должен держать картину. И дети, они не могут держать картины. Они сиеминутные, минутные, сии секундные. Они живут обстоятельствами, чувствами. Ой собака, ой игрушка, ой кушать, ой велосипед. Нет велосипеда крик и все. Это вот их, а? Да, вот такое. Все. И у них одно крик. А вот а взрослые они живут, ну вот имеют цели и живут видением до конца месяца зарплату так. У нас там в Америке каждые две недели человек. Это, и ты имеешь какую-то цель, какую-то цель машину, там еще что-то. Цель, и ты через какие-то боли и через какие-то трудности идешь к этой цели. Это взрослые люди. Они не живут чувствами сегодняшними. Они живут чем-то большим. И вот сегодня, сегодня я чувствую, Бог нас подвел к этому, что что-то Бог будет давать. И первое, ожидайте пробуждения. Я не услышал, это Божье дело, не мое дело. Но Бог говорит, приготов народ к пробуждению. И как-то такое, ну, такая, чтобы были накачаны верою. Значит, ожидание. Знаете, вера – это только ожидание. <кхм> Бодрствующее состояние. Итак, вера – это надежда, это живая, живой контакт. Я Почему я держусь у того и того? потому что я надеюсь, что через вот это живое состояние я поливаю, славлю Бога, благодарю, что будет плод. Поэтому должно быть такое живое, как это состояние, как вот Иосиф пронес картину. Я вот думал, как назвать эту проподь, думал, такое, что вот нужно научиться проносить картины. Вот я, например, так тренировался. Вот пронеси картину мира за день. Вот чистенько взять картину мира. Я сегодня возьму это самое блюдце, тарелочку, и пройду целый день, и волн не будет. Это мое сердце. Вот попробуйте пронести. И увидите, где вы слабое место. И пока не научитесь проносить мир, вы на серьезное служение не готовы. Потому что первый экзамен, Бог мне сказал, это на мир – ты должен сдать экзамен на мир, а потом на покой Это. Поэтому берите, научитесь проносить картины. За что-то есть, промолили, молитва дали Богу, пришел мир, записали, крестик поставили, и не дергайтесь, ты даруешь нам мир. Почему? Потому что все дела устраиваешь. А почему он устроит твое дело? Потому что семья посеяно. У меня есть основания. Аминь. И поэтому будьте взрослыми, заводите тетради, покайтесь, только через покаяние уже заводите тетради, у кого нету, потому что это уже не послушание. Это и это самое, и это, и встать, и молитесь, поливайте. Вот дайте, пожалуйста, Римлянам 4 главу. С 18 до 21. Он сверх надежды. Когда тебе тебе 18, у тебя есть надежда на себя. Когда в тебя 45, не есть надежда. 50, еще порох пороховницы. А когда уже 90, 9, так, надежды на себя нет. Вот сверх надежды на себя в надежде на кого? На Слово Божие. На Бога. Так с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, как многочисленным будет семя твое. И не изнемогши в вере. Вот это изнемочь в вере, это пока от семени, слова, не произойдет плод, надо стоять вере. И вот это состояние вере называется надежда. Это живая вера в ожидании. Это живая вера. Это кость. Как это в телу, это ветка, это, я ожидаю два конца. Одно корень, а второе плод. Тогда я не изнемогу. Мы читали, что Бог не изнемогает. И если я на нем, значит, я не буду изнемогать. Даже если где-то припалит меня, я обновлюсь, потому что у меня вечный корень. А второе, я держу картину в семени и, и, и держусь. И вот это живое такое состояние, так, это, эта картина расцветет и будет плод. Аминь. Дальше. И не изнемогся вере, Он не помышлял, вот он не смотрел ни налево, ни направо, что тело ее почти столетнее уже вмертвение, утроба Сарина в умертвении, и не колебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в двери, воздал славу Богу. В других переводах пребывал в славе, пребывал в хвале. Как Он пребывал хвалив, хвали, чтобы не было, Он славил Бога, будучи вполне уверен, что не я, у меня надежды нету, Он силен исполнит обещанные. Все, у меня надежды на себя нет. И вот так нам нужно брать это, каждое слово, так? и уже не, не жить просто детьми. О, пастор, слово проповедь, прославить, помолиться, я за компанию, это самое, это покупаюсь в благодати у нас. Гарная зебриня была, да? Слава Богу, хорошая проповедь была. Это пять немудрых детей, дев, которые за компанию горят. Саул попал в сон пророка, пророчествовал, пророчество, а потом прошел, опять Давида гонял, гонял. А почему? Сердце не поменялось, он ничего не присоврал там в этом сонне пророчества. Вот поэтому, когда слушаем проповеди, тетради берите, ведь прослушайте еще через два дня эту проповедь, как будто не слушали. Да, это, и запишите, что, какое откровение получилось, запишите, чтобы ваша душа была как напоенная водой и сад. И несите эту картину, как в зеркало. Взяли эту картину, несите, Срывайтесь, опять берете, опять берете. Как любой ученик, он берет картину «Мастер, что я буду рисовать, хочу такое нарисовать». Мадонна получилась каким Кимора, так? Ничего, не расстраивайся. Бери опять и рисуй, пока ничего-то не получится. Бери опять есть, бери опять каким-то... Все бизнесмены много раз падали, потом начинали подниматься и стали бизнесмены. Они научились о бизнесе, но все приходит. Набери картину и проноси эту картину. От семени до плодоношения. Первое, отдай Богу, что у тебя пустые руки мир пришел, Так? Второе, запиши это, авакума написано, потому что забудешь, улетишь, забудешь поливать, и все. И тетрадку, и слава Бога, и держи картину. Вот будет такая картина. Держи эту картину, придут мои братья, поклонятся с отцом матерью. Все. Держи, и придут, и поклонятся. И независимо, в тюрьме это не в тюрьме. Все, слово, для Слова Божия нету уз. Оно поднимется и исполнится. Это Бог. И вот этим вещам Бог хочет, чтобы мы учились веровать в независимость. Я вру, я поехал в Америку, ничего, ни языка, ни денег, ничего. Всем там, Потапаева, там тысячи давали там на, на что-то, а я такой, в Америке 1200, это не считающий долларов. 1200 долларов только передал в церковь. Мы такой женой 10 тысяч на строительство дали лично. Мы, слушай, а с нуля поехал. Мне только дали 5000 тысяч. На туда, на, короче, на дорожку, на билеты, на все. Вот и все. Я видел Бог из невидимого творить видим. Для меня Америка это было пустыней, Ни денег, ничего. А миллионы долларов прошли. Это Бог всемогущий, люди. Я свидетельствую. Для кого-то Америка процветания, а для Америки я приехал, для меня ноль. 1200 сюда дали, и, это, и я, я видел Бога всемогущего. Поэтому я имею веру. Но Бог мне, когда я пришел сюда, в Америку, Он дал мне, то есть в Украину, Он послал мне, Он дал мне задание, я его делаю. Это Украина, Россия. Видите, что творится? Весь мир крутится вокруг Украины, России Я стою в этом деле, да Это дело. А дальше Бог говорит, ничего не начинает церкви, пока команда не поднимется. Я вам это говорил. Потому что один одно полено долго не горит. Ты из не можешь. Всегда у Христа была команда. Всегда у, у Павла была команда. Ти, Тимофей, там, ну, что там, Сила, там, Варнава. У, у Арона было, Ор, Арон там, Мариам. Всегда, все, всегда были, что, Бог всегда послал по двое, минимум. А мы с женой решили, она с семьей остается в, в, в Завете, а я сюда поехал, так, она тыл там, а я здесь. И мы в Завете, но я приехал сам. А надо, я видел, что когда кто в одиночку поехал, так, вот Ольга в Эмираты поехала сама. Кончила плохо. Свастова лида поехала сама. Я ей звал, вот приезжать к нам на посты пальские. Тяжело в Америке, в одиночку, слушай. Не, я что, не стыдно, я что-то построю, и потом м -м, все. Рак умерла. Еще одна в семье одной был неполадок в семье, бух. Короче, все это. Это я увидел, что там, где одиночество, так? они не повыживали, я думаю, я, я, я, почему, как, кто-то, а смотри, я всегда по двое посылал. Даже когда Павел с Варнавой разошлись, Павел взял в себе силу, а Варнава, Марка, все равно по двое пошли. Таков закон. И вот я сеял, поливал, чтобы вы понимали меня и то видение, которое Бог дал мне. И те люди, которые вот новые пришли, мы еще с вами встретимся, поговорим, нужно креститься, как и я, в то, что Бог хочет здесь делать, понимаете? Не я босс, он босс. И я ловлю тот дух, я приезжаю в каждой церковь как-то по-другому, я приезжаю в каждую церковь, ну что тебе надо, что тебе то-то, как то-то, я смотрю, там в каждом в церкви что-то Бог, что-то, как-то другая грань делается. Одни идут милосердием, одни идут прославлением, как Хилсон, одни идут евангелизмом, другие исцеления, третьи рыб К каждому есть какая-то грань, знаешь, Христос один и тот же грань. И в нас есть какая-то грань, и нам нужно всем уловить, что Бог хочет здесь. Дух уловить и учение уловить. Именно на эту церковь, на это время, что надо делать. Аминь. Одно помазание было на Давиде, построить государство, а второе на Соломоне, построить храм, устроить это государство. Одно помазание на Моисея вывести, другое – Иисуса Навины, землю взять. Ну разные. И нам нужно уловить, что хочет Бог нам и нам каждому. Поэтому ожидайте сейчас. Как-то я молился, Бог говорит, я устрою каждого человека здесь. Поэтому кто смотрел, что я разворачивал, каждого благословил, <смех> лично каждого, кто смотрел, что пасы разворачивали, благословил каждого чтобы чтобы, ну, каждого, чтобы чтобы это помазание написано, мы устраиваемся в жилище Божьим Духом, чтобы каждый из вас устроился. Но для этого нужно быть в этом ожидании надежды. Один к четырем. Три из четырех пролетают. Почему? Потому что с надеждой у них плохо. Приходили, слушали Слово Божье, Одни послушали, птички поклевали, забыли даже. Они даже не работают над семьей. Другие начали, а потом забыли, не записали о а не послушали пастора, не завели тетрадь. Я умный. Я умный. Это, а, а, а третий заботы, шум, гам, там, Это только четвертый, один из четырех, послушал Бога, промолил дело, дал Богу, записал, <смех> как авакум, так, и прибыл в хвале, славил Бога, что даже упал я, не встал и так далее. Это, это не важно, важно, ты веришь или не веришь. Потому что не твоя праведность принесет плод, а принесет плод вера. Через кровь Христа в семени, в сердце твоем семя. Мне в этом ради, я уже не досказал, нравится больше всего Авраам. Это вот тот, который сверх надежды только на Бога наделся. Я переживал эти моменты в семье и везде. Других вещах. Второй мне нравится человек, это Ио. Тоже ничего не мог, знаешь, так. Проказы, так и я говорю. Не такой, там не дотягивает, там стандарты не такие. Где-то, а я все равно праведный, все против меня, а я верю. Аминь. И третий друг, ой, это Яков. Люблю Бога и благословением и хитрю. То есть там так не так, а благословение схватил, понимаете? Так не так, а это самое... Ну, все время... Ну, короче, он как-то ближе, не знаю, ко мне, не знаю, как вам-то. есть Иосиф, есть Авраам, Исак, знаете, такие... Ну, серьезный мужик Моисей. А это такой любил Бога, и всякие такие прибомбасы у него были. Слушайте, неважно, самое главное, Иаков, люби Бога. А твои прибамбасы, Бог повивает твою хитрость. Но только держи видение, что то, что было в Авраама, Исака, оно твое. И Бог ему явился, сказал, что за хитрость не говорил ему это разберется, а за видение сказал. Явился ему и повторил все, что он говорил Аврааму, Исааку, повторил Иакову. Потому что кто любит Бога, тому Бог дает знания. Дал ему видение, и он стоял. А хитрость Бог выбил потом. Аминь. И поэтому я сегодня хочу как-то более и более сказать, то есть обратить внимание на отношение к семени, что вот именно за надежду, что это должно быть, если мы позавели ребенка. Мы работаем, а у нас в голове мысль забрать садика. Мы забираем садика, а у нас мысль зайти в магазин, потому что ее надо кормить. Мы все время, что если у нас что-то есть живое, мы постоянно, оно у нас в сердце, в разуме, внимание, то ли это аквариум. То ли это вазоны, так, то ли это что-то, что -то. я когда уезжал, у меня были вазоны, когда я жил на Перово, так я рассчитывал воду, там то-то, то-то, чтобы мне хватило на месяц, там что-то придумывал, так, чтобы мне хватило на месяц, чтобы мне растение там остается. Ставил так, чтобы мне на солнце было, все думал об этом. И когда приезжал, первый заливал свои как-то монетные там, или как оно называется, Забыл. Да денежное дерево так. <смех> Это, ну, был от хозяина так отдел. Хорошо. Черги, 1 Коринфан 4.2. а От домостроитель же требуется, чтобы каждый оказался верным. Откуда вера? От слышания, слышания от Слова Божьего. Значит, ты, можно тебе что-то поручить или нет? Ты будешь верный этому Слову, что тебе Бог дал? Или нет? Отношение к Слову. Давайте еще возьмем такое, пример возьмем. Помните, Илии и пророки, все получили Слово, что Бог заберет Илью. Все получили. Все. И куда проходил? в городах. Пророк говорит, «Ты знаешь, что Господи Господина заберет?» да. Знаешь, «Да». Но смотрите, но какое было отношение их? Они получили слово, так, получили слово. Это, «О, мы...» это, вот... Вот Илья, так, корень. А вот они получили слово, говорит, «О, смотри, вы пророки! Бог сказал, вот увидите, Бог Илью заберет». Понимаете? Понимаете? А вот это семя, вот этот плод, получил Елисей. И Елисей говорит, как только увидел, а плод надо. Три вещи. Первый, я должен держаться корня, так? Он прицепился и говорит, тот город, остав меня, нет, остав меня, нет. Прицепился, говорит, и держится корня. Почему? Потому что ожидает плода. Те только, аллилуйя, в одном городе, смотрите, мы, рассказываем, хвалятся. А вот не были в этих трех точках, у них не было хватки, чтобы иметь плод, надо держаться. Аминь. И кто держался? Елисей. Оставь меня, а он не оставлю. Остав меня, не оставлю. Мне надо туда, я туда сходить, не оставлю. И тут видишь, как он цепится, держится корня, так? И надеется. Я говорю, что ты хочешь? Двойное помазание, ну, это только один Бог, может, я могу тебе дать то, что имею, то даю. А в войне, если вот, знамение, если увидишь, то, то Бог тебе даст все. Это уже вера сверхмеря, так? Это. И он увидел и получил плод. Видите, как? У него было две точки Елисея. Аминь. И какие же вы, эти точки были живые, надежда. Не просто теоретическая, так? А конкретно держался. До тех пор, это была живая надежда, вера в, день, вера в действие держалась, и получился плод. А те, что имели слово? Имели. Держались? Нет. Плод принесли? Нет. Аминь. Вот, Господи, воскреси наши мозги, чтобы мы как-то видели картины. Вот Я вам прошлое проповедую, что вера, она картины, видеть картины. И в физическом это картины, вот здания, аппаратура, там что, свет, все, как это вот нас этот маленький зал нас спасает во время войны, слава Богу. Это, это и другие, и, и другие картины, друг, а в духовном мире это картины по слову, невидимые. И вот нужно жить этими картинами. И чтобы пока пройдет плод, нужна верность. Хорошо. Слава Богу. Итак, Бог не изнемогает. Что бы ни случилось, а? Иаков, я знаю, что ты схитрил, обманул отца, получишь за это дело, не буду тебе говорить. Я имею дело с верою. Как-то один человек на небе был, там книги завел в библиотеку книги разные. Вот история Авраама читал. Говорит, а что тут не все написано там? А как он Сару подставил там другие? Говорит, а Авраам же праведник. Это все стерто. И когда мы верим, когда мы верим, наши желаем, ну до чего достигли так верить, с так с хитростью. начинаем с этого, так, верим, так. Кто приходит сигареты в зубах, кто приходит, так, но приходим к Богу, так, то он, то ты, если ты веришь, то ты правит и поверишь. Ты в правильном направлении, ты, ты идешь до Бога, а Бог все совершит над тобой. И Бог ему говорил не о его недостатках, а он поддерживал ее веру, семья. Аминь. За это все заплочено, это все просится. Самое главное, вот это, то, что пойдет на небо и принесет плод. Слава Богу. Итак, мы выросли, друзья. Есть песни, песни, девушка. Подросток говорит, куда ты возьмешь? Ни в стену, ни замуж, никуда. Ничего нельзя построить. Говорит. А я взрослая, я выросла. Я могу быть замужем, рожать, кормить детей, воспитывать. И вот поэтому разные требования, когда разный рост. И вот сегодня вам Олег свидетель. То, что, видим, мы не сговаривались. я доверяюсь Богу и... Дух Божий на нас. И Он, Дух один, действия различные, откровения различные, а Господь один и тот же. Видите, каждый раз выхожу, я продолжаю чью-то проповедь, прошлый раз надежду, эту, эту, и так, и так все время. Поэтому приходите к Богу и ожидайте, что кто-то говорит, ожидайте, что это, принимайте как слова Божие. Апостол Павел говорит, так как вы приняли от нас, не как слова человеческие, а как слова Божие, поэтому они действуют. А кто-то, как слова человеческие, в ней не действует. Поэтому приходите к Богу и слушайте Бога. И кто крестился в этот дух, что Бог хочет делать, видите, он те же, сам, что Василий, что Олег, что я, я уехал, Как разница? Бог продолжает дело делать. Видите Бога, принимайте слава Божие, и они принесут плод. Аминь. Итак, пребывайте в том, что есть. Малое держите. Авраам держал малое и стал наследником мира. Но, но в этом малом виде, в этом семени царство. царство подобно семени, знаешь вот это семени. Царство подобно семени. Я как-то проехал в один штат, а там лес заросший такими типа лианами такими. Вот это кто-то один вы из корабля принес. Кинул где-то с Африки или куда-то. Да? И вот и штат -то зарос. Поэтому в Америке ты приезжаешь, там пишут нет ли каких-то растений. Но наши русские все равно везде виноград молдавский. И у меня тоже во дворе был молдавский виноград. что то привез. Иисус нам привез. С неба семья. Мы все испорчены были. Он принес семя, которое Христос. В этом семени царство, в этом семени не призвание и не царство. В этом семени все. Поэтому мы будем повторять это видение. И я хотел бы, чтобы вы благодарили за это семя, славили Бога. И не обращайте внимания, Яковы, если у вас что-то не получается. Бог ваше очищение. Он, когда пришел к Иакову, он. Не говорил, что ты там натворил. Он радовался, что он взял семья. С тем разберется. Что посел, то пождешь, дорогой. Жизнь с тобой разберется. А вот это для меня мое самое драгоценное. Склонитесь, давайте встанем на ноги перед Богом. И уже помазание сошло. Друзья, давайте кинемся не в чувственность такую осознание. Осознайте, остановитесь, осознайте, что я Бог. Я пришел быть Богом, как Петр стоял возле Христа на волнах. Тот Христос, который был на расстоянии протянутой руки, не нес Петра на воде. А тот Бог, который в Петре, Он нес двигал Петра по воде. Поэтому Христос пришел принести Бога в сердце, открыть двери, чтобы Бог пришел в каждое сердце. Чтобы царство пришло в каждое сердце. Чтобы каждый Сын Божий с царством, царством Божиим исполнил призвание. Иосиф получил семя и держался. Это семя выросло. И он получил царство и исполнил призвание. Моисей вырос в пустыне, получил царство Божие. И этим царством потрусил все царства Египет и исполнил призвание. Апостолы приняли слово «иди за Мною». Они пошли, выросли, получили царство и потрусали царство. Вот тоже семя, друзья, сегодня сеется. И оно у вас, оно выросло. Друзья, ожидайте. Ожидайте каждый день. Молитесь своими тетрадями. Эти тетради будут напоминать вам то, что в вашем сердце есть. Напомнили все. тетрад бросили и говорили, Господи, смотри. И ожидайте. Помните, как я рассказывал вам за машину? Господи, смотри. Мне нужна машина, семья в сердце. Ты сказал, мои два глаза, мои два глаза, где машина? И так каждое утро, каждый вечер. И потом мне Бог говорит, что ты так дом свой не ожидаешь, жилье свое не ожидаешь, как-то. Я говорю, Господи, как-то тогда нужда была. И я, Господи, сегодня говорю, Господи, где дом? Вот семья Может, там, Господь поспеши, Господи, сколько той жизни у меня. Я иногда хочу потанцевать, хочу покричать, хочу помолиться, ночью с Америкой пообщаться. Да не могу, соседи. Во имя Иисуса. Я ожидаю. Перед небом, перед землей, говорю, ожидаю. Но то второстепенное, оно приложится, я верю. Я ожидаю видеть Христа в каждом. Я уже вижу, я радуюсь, Господи, слушая братьев и сестер, как они получают откровения, и мы говорим одно, как Павел говорит, смотри, там, Тит, Тимофей, не в одном ли духе мы действовали, это важно, единство. ты сотворил это, и мы сейчас соединяемся в любви для всякого богатства, совершенного разумения и познания тайны Бога, Отца и Христа, которым котором сокрыты все сокровища, при и ведения. да придет это Господи, сеющий поливающие ничто, а Бог возвращающий. Во имя Иисуса пришло наше время. Время любви, время призвания. И я, Господи, еще и еще зажигаю этот огонь веры Аминь. Любви к Богу, призвания к служению. И во имя Иисуса вселяю надежду. И сегодня я... Вот сейчас примите надежду. Я благословляю надежду, чтобы вы были богаты надеждою. Богаты надеждой. Аминь. И надежда никогда вас не постыдит. Во по имя Иисуса. Во имя Иисуса. И я говорю, небеса, кропите это слово. Сокройте это слово в сердце. И да будет вам... Скажите, да будет мне по слову Твоему. Пусть Дух Божий сойдет, сила Всевышняя осенит, и пусть родит это слово славу, плод во славу Твою. Во имя Иисуса предаю благодати. Аминь. Аллилуйя!